Ваня, такое лицо свеженькое. Давай. Что там? тебя как вот медведи на лице сидели. Да я массаж делаю. Мне нужен личный массажист. Массажерочка. А что тебе педали блестят? Пижон, а? Друзья, приветствую. Очки на очки а? Нет. Он так и не сделал. Он говорит, я приду. Подвинься чуть-чуть. Подвинься чуть-чуть. Да, да, да. Да. Владимир, вы здесь? Не, не, Владимир тоже а, туда. Тоже да. А, а ты сюда да. Да, со мной, на жорточку. Да. Ага. Давай. Да зачем так близко? Да подожди-то. А почему в куртке? Мерзят. Не сказали, не снимали. Не, не знаю, можно снять, наверное. А что здесь? Ну, у меня носочки тут какие-то. Ну, а Слушай, ну не получается по пояс, я уже примерял. Ну ничего с носочками. Мы же дома. А у нас это фона никого не будет, музыка, просто диалог... Ну, музыку потом можно вставить. Просто. Серьезно? Конечно. Ну, ну нормально. нормально. А что ты опять плей не нажал? Как, наверное, да. Друзья, приветствую, вы снова на канале Сочи ЕДВ, Иван Полосов, Илья Шамшин, друзья, не забываем сразу же подписываться, вот она вся грядка, уведомления. все здесь. лайки, колокольчики ставим. Сегодня будет очень интересный видеообзор. да, мы снимали до этого видеообзоры про нашего Владимира, э, квартиры, как он делает, с ремонтом, качественно, красиво. Офигенно, просто, друзья! сейчас мы находимся. Где мы находимся? В Минсерских озерах, друзья. Мы сейчас находимся в Министерских озерах и, собственно, посмотрим квартиру, которая готова, и там уже живет семья. И, собственно, самое интересное в сегодняшнем выпуске будет то, что мы прям из первых уст узнаем мнение о. В нашем Владимире мнение о ремонте, сколько это э, затратило средств, да, сколько это затратило время и какие, собственно, были у нас плюсы и минусы. Соответственно, мы их тоже разберем. Да, правильно? друзья, мы послушаем заказчика. Знаете, сегодня будет очная ставка. Мы поставим заказчика, мы поставим исполнителя и будем с Ильей задавать каверзные вопросы. Друзья, но ну вы же должны понимать, что если вы хотите сделать себе ремонт, хотите проплатить, значит, вам нужно понимать, что у вас будет готовом конечном результате, правильно? Ну, да, друзья, будьте с нами, не отключайтесь, впереди все самое интересное, а мы погнали уже. Друзья, квартиру. Ну, могу вам сразу же сказать. Пишите, звоните нам, хотите делать ремонт. 100 миллионов процентов, это только Владимиру. Друзья, поехали смотреть квартиру. Пойдем. Так, друзья, сейчас все в квартиру в хозяйке. Посмотрим, собственно, как выглядит ремонт и как выживать хозяйка. Она сейчас будет очень удивлена. А давай сова медведь пришел. Так, сейчас мы будем брать очную ставку. Здравствуйте. Здравствуйте, а мы к вам. Можно к вам, пожалуйста? Примите нас на, на кино. Все? А, а что, не поставили? Все, проходите. Проходите, проходите. А что такая здоровенная квартира? У вас соседи тоже делают ремонт? Соседями, а, да? Да. Так приятно видеть, до да, исполнителя и заказчика, и шикарнейший ремонт. А телевизор, наверное, больше, чем я, раза в три-в четыре. Да, да, друзья, мы продолжаем, и собственно сейчас у нас будет диалог э, с собственницей, да, то есть она прошла уже все этапы ремонта, прямо от бетона и уже до э, того финиша, которым, собственно, сейчас видим. Юль, как дела? Твои ощущения, вот скажи. Сильно переживала когда все начиналось? знаете, если начинать э, с самого начала, то давайте у, у, у, у вас не хватит памяти на телефоне. В общем, началась наша история. Вообще это первый ремонт э, у нас в Сочи. Мы нали, наняли компанию э, по, по рекомендации застройщика Ава Групп по рекомендации. Э, называется Квадро на, на, на транспортной находится. Вот они пришли, у нас был прекрасный прораб, как нам обещали. Вот э, на, начался ремонт. Как бы он начался. Вот. Но я приезжала сюда ежедневно, но ребят почему-то не было. Я звонила и говорила, ребята, когда начнется ремонт? Они говорят, вот-вот мы уже едем. Потом на на началось что-то, а, там кто-то заболел, потом что-то опять произошло. Мы прашка ехали история. в пробку, попали. Мы... Ну, в общем, на протяжении 8 месяцев ребята делали черновую работу. Сочинские истории, обычные. Да. Прораба, Все прашка, да? прораба, прораба, прораба звали Семен. А, Семен. Пора. Ну, в общем, Семен у нас не оправдал надежды, да? Он не то, что не оправдал, он сделал настолько все отвратительно, ужасно, что просто это ну, не, не передать словами, что здесь творилось. Так, потом приходит решение. Вы обращаетесь к нам в агентство Сочи Дв и просите помочь, помочь да, решить уже, вопрос знаете, с ремонтом. Просто у меня уже наступ... меня настолько трясло. Это, я говорю, вот я сейчас даже вспоминаю, но это невозможно передать словами. Я помню, были эти времена, да. по-моему, это было примерно год назад, да? Ну, возможно, чуть-чуть поменьше, наверное. Ну, плюс-минус примерно, Ну да. только представьте, что за 8, вот вообще, ремонт в целом где-то за 5 месяцев делается под ключ. Да. А нам делали 8 месяцев просто черновую работу, которую не доделали. Нам делали утеплитель, вот он вот так вот по потолку был, uh -huh. и мы пришли, когда они говорят, мы Сдаем вам черновую работу, мы зашли и утеплитель, он вот так вот к висел, отваливался, отвалился. а я говорю, а как? Так. Они говорят, так, ну что подклеете. Uh -huh. <laughs> да. Электрика у нас была по потолку, то есть наверное сантиметров 5 точно, то есть если uh -huh. нормальные электрики делают, ну так тоненько, да, uh -huh. а они там нам такое наворотили, что у нас потолок бы, я бы просто рукой вытаскивала с потолка. Ну, в общем, это просто ужас, что творилось. И, конечно же, я обратилась к вам, потому что, ну, может быть, у вас хоть какие-то, там, я не знаю, рекомендации по строителям. И тут в эту квартиру заходит наш профессионал Владимир. Я даже помню, как он зашел. И сказал, я пошел. зашел, пошел. Ваше ощущение, когда он взялся на чемоданчик, говорит, я пошел. Я говорю, подожди. Ваше просто ощущение, когда 8 месяцев вам делали ремонт, ну рыжий, ничего не сделали, не доделали Приходит новый человек, который хочет переделывать весь этот брак, Владимир И ваше ощущение, что вы тогда... Вообще у меня уже доверия не было Я просто, мне уже было все равно Хорошо мне есть где было жить, мы не снимаем У нас есть еще одна небольшая квартира вот. ну естественно, все-таки по рекомендации я уже думаю, ну ладно, тем более это моя подруга Думаю, надо что-то с этим делать. Ну и Владимир, что мне понравилось, он сразу на листочке мне на, на, расписал, расписал этапы. Типа первый этап, первый месяц, второй этап, третий, вот их всего было пять. Угу. И вот как ни странно, вот каждый месяц эти этапы выполнялись. И когда вот это все выполнилось, и причем вот Владимир ну, денег так брал, то есть не сразу вот как с меня взяли вот это квадро, угу. а взяли 70 процентов, Ой, и ничего не сделали. Матом же нельзя. Матом Может, можно, можно, можно полететь. Тогда, тогда вот так вот. Они взяли семья 70% и нихуя не сделали. А, Владимир зашел, вот как он расписал, получается, пошагово, да, как да. это правильно сказать. Сколько у вас ремонт длился вот, а, от того момента, как зашел Владимир <свят> и как он условно вышел? 5 месяцев. 5 месяцев. То есть и это правда? Прав... Да. И причем, я говорю, они же все переделывали. Да. То есть они... им время потребовалось на, да. на перер... каждый этап да. по месяцу. На переделку просто и времени монтаж. уходит еще да, больше. Да. Месяц и 4, 4 месяца, бы, вот, месяца монтажа. Если бы была бы полностью квартира вот, с нуля, да? сколько бы она это ушла? 4 месяца. месяца. Да. 4 месяца. То есть вы получаете, Юля, у тебя здесь 100 квадратных метров квартиры. квартира. Квартира mm -hmm. большая. То есть Владимир зашел. Месяц демонтировал и за 4 месяца да, собрал. Да. То есть пять месяцев ушел полностью под ключ да. Скажи свои ощущения: когда Владимир тебе давал поэтапный ход работы, да, вот прописывал, как что будет, соблюдал сроки? Да. Соблюдал. да. А материалы кто приобретал? Ты сама приобретала? Владимир, ну, ты ему перечисляла денежки, правильно? Ну 50 на 50. 50 на 50. Ну, ты с ним да. что-то даже дистанционно согласовывала? Конечно, естественно. Угу. Просто потом чеки предоставлялись, и я по ним платила. Скажи тогда так, по всему большому ремонту есть какие-то недочеты, недостатки, может быть, что-то не понравилось? Или ты нету, вид... нету, вот если бы было, честно бы сказала. Да, довольно говорю, всем, есть, да? Да. Но я смотрю, что везде все аккуратненько, все красиво. Это вот все собрано полностью в ноль под ключ, правильно? Да. Отличная история, Юль. Тебе спасибо. Владимир, вам тоже я спасибо. Я буду да, рекомендовать вашего. Владимир, потому что мне действительно за него не стыдно. Если мои знакомые, друзья будут обращаться ко мне по ремонту, я только Владимир. Потому что... Но если кого-то еще, ну блин, это просто будет, я не знаю. Это опять нужно все вот эти этапы пройти, и да, то есть получить какие-то рекомендации. Тут я так. хотя бы уверена, что вот он придет и сделает, и не будет вот этого геморроя. Владимир, ну вы заслужили себе репутацию здесь на рынке на проверенных квартирах, на ремонтах. Да, сами лично все смотрели, друзья. Оставайтесь с нами, Сочи ЕДВ работает для вас и с вами. Всем Поэтому пока. всем пока, до новых встреч. Звоним, пишем Владимиру.